Здравствуйте, дорогие друзья! Я поздравляю вас с наступающим новым 2020 годом! Я желаю вам всем счастья, здоровья, мира, добра, благополучия! Вам, вашим детям, вашим внукам, вашим друзьям, женам, мужьям, подругам, всем вашим близким, ваших коллективах, я желаю хорошей атмосферы, всех благ, Желаю вам финансового благополучия в новом году. Пусть сыплются на вас только хорошие новости, только благо в этом году. А я очень вам благодарна за все ваши просмотры, за ваши комментарии, за то, что вы у меня есть. Всего вам самого-самого доброго. А я сейчас уже уезжаю и буду встречать Новый год в семье своего сына в Волгограде. Еще раз. Всего вам доброго! С новым успешным 2020 годом! успехом вам всегда и во всем!